Всем доброе утро рад видеть вас на своем канале и сегодняшнее видео будет посвящено э, вчерашней ночной сессии играл я начал играть шесть 7 вечера где-то и э, выключил компьютер где-то в 4 утра э, довольно таки много я вчера открывал турниров в принципе попал где-то в половину турниров в призовые места но они такие как сказать поверхностно не сильно большие и у меня осталось два стола в принципе и, э, не стал я не хотел вообще так видео это делать как-то так не было такого особо желания но потом оно в конце вот появилось и решил я выложить э, два турнирных стола в принципе и посмотреть как было сыграно. если друзья посмотреть историю вчерашних игр то мы увидим вот такую вот картину что ну, на данном рисунке открыто последние 20 турниров которые были сыграны но ну, например к примеру, за вчерашний день было сыграно 14 турниров. Из них мы попали в 6 турнирах, мы заняли призовые места. Вот, к примеру, в графе места у нас с правой стороны указывается количество участников. На данный момент это 680 было. И которое мы место заняли, 78-е. Дальше 3062 участника, наше место 91-е. 2828 участников, наше место 28. Ну и, соответственно, выигрыш составил здесь 7 долларов 1 цент. Здесь 0,42. 2,30. Ну и вот, в принципе, можете сами проанализировать, стоит ли вам играть в покер. Не так легко здесь достаются эти деньги, как, может быть, многие для себя решили. Поэтому данный канал. Он, в принципе, иллюстрирует всю картину покера, всю ее историю, всю суть и красоту. Ну, а мы давайте дальше отправимся, как были сыграны последние два турнира, и давайте смотреть. Всем доброй ночи. Не хотел я особо писать, делать запись видео, но, в принципе, осталось мне два стола и... Нет, два турнира в одном, 154... Ладно, делал рейс. В одном из 54 человека осталось. В другом 77. И здесь следующая выплата пошла. 5 долларов 13 центов. Так, сейчас брошу. здесь. Доллар 92. А, общее количество участников было 3062. Турнир идет 4 часа 10 минут. А здесь 2 800. Турнир идет 5 часов. 11 минут. Ну, в этом турнире мы с четвертое место занимаем из 154 участников. А здесь 31 из 76. Ну, давайте, друзья, посмотрим, куда мы сможем дойти. В принципе, дошли мы уже и так далеко. Давайте попробуем попасть в финальный стол. я уже давно и попадал в принципе за сегодня так, в принципе там нормально сыграл ну но не сказать что сильно высокие призовые были так в конце где-то но ну, большинство турниров попал в призовые места но ну, вот еще два турнира тоже у нас попали в призы небольшие но всегда приятно так давайте мы раскраску сделаем этот стол у нас будет синий пускай а этот красный 5 денег будем сбрасывать дама туз ну да, посмотрим как будет играть так крейс был тут 26 пип я думаю в банк пойду дама туз в принципе опять же посмотрим кто че ну, тут картыши здесь и колировать буду стекс 920 но ну, туз дама если ей ловлю то и то тоже лобанг чек рейс наверно да здесь ничего вообще мы не поймали Еще сет. Интересно, чем он там играл? Дама король. Или еще, где там был-то? Сейчас посмотрим. Ага, туз 8. Ну, немножко мы забрали. Девятнадцать тысяч. Украина да? Украина, да, флаг украинский. 5-8 будем ББ выкидывать. Сначала две пятерки. Ну, что зайдем рядом? Здесь я заколю. Да, нам пятерку нужна. Да, ту самую. Как-то он так очень трудно сыграл. Посмотрим, сколько там. 65 тысяч. Ну, в принципе, приличное количество фишек было. Туз 5, друзья. Одно Ну, 10 тысяч отходим. По крайней мере, мы уже немножко поставили дай попробуем фулша поймать. Так, терка есть, но вот две бубны. Здесь вот две дамы, в принципе. Дай-ка, ну, чтобы я дошел. Здесь я буду ставить. Ну, заходи, заходи. Пора сюда на Лютик тут десять. Так три семьсот но пока не заходит. Очень тайтовый Да, флот он вообще не помог. Так, на красном ставлю валет король одномасный. Две ну, Что там 6-10? Попробуем ну, девятка, девятка. Да, ну, туз у него туз восемь, да? Удивительно забрали. Так, ну что, здесь хороший флоп. Здесь я буду пушить. Против тайтлова игрока. Давайте, друзья, посмотрим, что ж там был так. Вот так мы вузов сыграли. И забрали на девятку. 7.97, ладно, у нас тут не то. Ничего не просит мы не ставили. Поэтому пропустим. Хотя в принципе 7-9, я думаю, что тоже хорошая рука. Туст 3 валида. Пересадили нас за другой стол. Так, и тут у нас 63 человека осталось. король я выброшу пробуем дождаться более-менее хорошего киши да, мы тоже тут не будем я на рейс Что так а здесь здесь всегда мы будем подъем делать мы этого игрочка выпьем, добьем его, 10 дамы нам надо, дама туз, да. 6 туз кол, кол, 50 тысяч, 14 доставить, но здесь хотя бы туз 5 был бы, еще я поставил бы, но Шесть как-то не смотрится. Пятьдесят да. тысяч. Опа, подтужи. король на сильном столе выброшу но 10 король вполне мне нравятся такие карты я буду ставить в принципе тайтовый игрок сидит хотя тут правда 10 рук только было разыграно 6 3 и тут опять будем выбрасывать. 58 человек осталось. Тут тоже пересадили на, друг, на другой стол, на синем столе перекинули нас. Пока вот у нее все закрылись. Остались два бикстала. Ну а здесь я буду коллировать. Посмотрим, может удастся что-то поймать. хорошо здесь я буду ставить так 12 тысяч надеюсь там король да там тут 10 тут 10 Здесь тоже буду наверное, закрывать на 6-7. На масле. нужно. так а тут 42 так тут 10 тысяч я тут планирую рез сделать если реза не будет то... даже есть Выброшу. пошел в отрыв у нас бразилец ну, мне надо на финальный стол попасть на 4 5 я мини -ритм сыграю 16000 тысяч да, за, за пулю ну 4 5 черви. стоит Но, в принципе тут Такого сыграем так 10 дамы здесь тоже рейдом зайду какие-то 900-й закон конечно 10 дама нам надо ничего не поймали так у нас надеюсь кого-то флеш какой-нибудь там король туз убий например Заколили бы вообще хорошо было ну, А почему вы не закулили Оверпар. Оверпар. Так. 5-6 буду Сколько у нас получилось? 45 тысяч банк. Ну еще пять шесть губи. Дает нам еще один бразилец, да? Так, вот и есть бразилец, два бразильца, еще бразилец. что, одни бразильцы, что ли? Бразилец. Бразилец. Два русских. Два русских, почти все бразильцы. Так, вот у нас один, второй, остальной румыны. Бразилия, бразилия, бразилия. Так, ну ладно. Ничего страшного. Туз валет надо. Туз есть. Здесь 4-3 буду выбрасывать. мне там пишет плохие слова ну, русские они такие вот вежливые конечно но. так 9 валет а вы будем выбрасывать 105 человек осталось нормально что-то сколько по 5000 что ли 8 нет побольше 104 так это наверное по 2 до да? а, 8 что ли? Так, 10 7 буду играть не рейтом. восьмерки две пары пошла 7000 ну, тут есть смысл сделать да 8 ну туз король 10 7 червя отлично так а здесь восьмерки у нас так что у него может быть ну король 10 не сильно хорошая рука но у него может быть там и 9, у него может быть девятка дама да или тус валет еще 20 тысяч стоит но здесь плотно идет атака поэтому я думаю что там что-то есть по крайней мере мы свою восьмерку не поймали 10 валет Десять молек. Ну давай что-то рис да. Ладно, сброшу. Посмотрим. В принципе, не так. Не так долго не разы Пять тысяч вот такие вот бирюзовые фишечки. немец для двойки так тоже мини зайду пики попробую посмотреть что есть там не двойка нужна что-то он ничего не ставил 30 тысяч ту кор весь 130 тысяч и Ладно, забираем. Еще раз реним. Дети дамы, в принципе, такая вот хорошая рука. тоже тоже будет рис Здесь в принципе 100 тысяч, да, вот какие-то. А ум 260 я буду клон брать. Надеюсь, там туз тус валет. Но мелкая пара. Нежелательно. А там девятки, да? Тус черри, пожалуйста, тусклечи. Ох, все удачно было так и. Ну, да, девятка. Ну ладно. 270 тысяч. шаг был и садият так там хухал что -то. да просто садит садит садит садит флеш был повезло конечно но а что если в обратное ему Давайте развернем семерки может. Мне тут наш россиянин так так так 17 тысяч 5 дам 1 масса 17 тысяч так здесь что такое тоже рис так а я тут что потерял что ли короче 4 6 1-4 мы да, заполним по шансам банка, да, ничего мы не поймали. Так, 800. 115, это в принципе у нас тут вот на месте, это вот здесь, вот здесь сюда стак перешел. Здесь нам надо 5 король, хотя в принципе тут уже... Бросать я буду две двойки. Да, семь тысяч тут особо не повезвисто. Семь тысяч ставить, да, но тут тоже будет каллировать, ловить дольку. Да, надо опять наращивать стык. Опять россияне идут по банк. Посмотрим, может, кто Тус король, тус или туда попали это зайду. Да, и, и я буду кушать не буду рисковать надеюсь там короли, и дамы вальты чтобы кто-нибудь наплавил да тут дама надо что-то король король да Диновский первое место переехали сразу же ловит вольта ну вот так вот получилось да на таком месте мы закончили на каком месте? На девяносто первом. Да, Валитика Политика ушла. Очень жаль. дислокация у нас так называется так поехали друзья дальше у нас в принципе остался один стол и 37 человек Дама на стаевой игрок, но ну, буду калеровать 18 тысяч. Не попадаем. И не попадаем. скучновато стало 11 в принципе тут 37 человек осталось самое сложное позади осталось 37 человек занять первое место и пойти спать тоже буду выбрасывать а дам 10 пожалуй делаю мини-рейс Чик. конечно. идет ну скажу король кого That's cool. Да, на, скажем, прошлой неделе 11 у меня место было. Почти дошел до финального стола и отчалил. бросать. ну и еще проверку Восемь шесть. Флоп под шестерка туз, 42 тысяч. и перерыв друзья и продолжим после перерыва так и через одну минуту у нас продолжится наш турнир число участников осталось 29 6 часов 7 час пошел игры но ну еще за час еще 15 человек уйдет и думаю Играем. так 48 1 еще у нас получается 20 21 давайте дадим рейдом будем надеяться что там еще кто-то ушел и не пришел да вот время у одного заканчивается уже у двух то же самое нам нужна семерка так, нам семёрка. семь восемь да? семь восемь Чего семь нужно. Так, по крайней мере, тут флеш. Да, неудачно. Блев не прошел. Так, на какую позицию? 25-я. Король дама тоже буду рейзом играть. Надо найти сколько на 12, там пять восемь. Да, десять уже. Так, двадцать одна тысяча Так, вот брошу. Ну, думаю, за это не так же, меморией, да, если 300 на 1000. Попали мы 28 место, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, Увидимся в следующем видео. Ну что хочу сказать, друзья. Вот так закончилась эта серия турниров. В принципе, в целом, можно сказать, хочу сказать, что сыграли мы нормально. Немножко не дотянули. Где-то плохо сбальфовали, Где-то, конечно, может быть, плохо сыграли. Но в общем, конечно, картина меня устраивает. В принципе, попали мы в призы. Довольно-таки нормальные места мы заняли, но. Хотелось, конечно, попасть в финальный стол. Но, увы, конечно, тут где-то нас переехали. Где-то мы не добрали. И все-таки не получилось у нас дойти до финала. Но, тем не менее, поздравляю с теми приз призами, которые выиграли. И всем, кто смотрел данное видео, приятной, успешной вам игры желаю. Также, новые зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Пишите комментарии, кому нужна помощь, отвечу, помогу, что знаю, что умею. И всем до встречи в следующем видео. Пока.